представленная в носсе связано со спекулятивным реализмом и с осознанными сновидениями. Я немножко расскажу тогда, в общем в контексте, как я вижу саму эту проблематику. Во-первых, что хочется сказать, да, то, что, возможно, кто-то из вас из анонсов прошел по ссылке и ознакомился с работой, которая называется «Сумасброд «Сумасбродство, бодрствование, спекулятивный реализм и осознанное сновидение». Да, то есть эта работа, она скорее такое эссе или мини-книжка в формате 80-100 страниц. И я вот хочу тут сразу пояснить момент применительно к моему интересу, к спекулятивному реализму. То есть я сразу скажу, что мое знакомство с спекулятивным реализмом, оно не является достаточно глубоким, то есть буквально мной прочитаны три книжки. Это две книжки Миису. Первая из них, которая хорошо всем известна, называется «После конечности». Она переведена на русский, и, собственно, в ней вводится, предлагается самим мини-слово, этот термин ⁇ спекулятивный реализм ⁇ И когда я читал эту книгу, собственно, почему я к ней обратился, я очень давно занимаюсь темой фактичности, фактичности факта, фактуальности, и всегда эту тему рассматривал через... Хайдгера через его различия между фактичностью и фактуальностью. Вот. И меня заинтересовало, заинтриговало то, что я встретил в каких-то отзывах книги Иисуса, что он вводит понятие фактиальности да и, соответственно, тоже предлагает какую-то новую метафизику факта. Я считаю, что метафизика факта ⁇ это вот... Собственно, ну, какая-то такая область, которая наиболее мне интересна, и она является таким острием вот, на грани науки, философии, на стыке вот какого-то размышления о том, когда, мы, когда нас интересует не просто какое-то научное открытие само по себе, какой-то процесс в мире, а именно его достоверность в качестве факта. Понятно, что этим и Эйнштейн занимался, проблемой достоверности. И вот неделю назад возник спор о метафизике, о научном высказывании. Ну, в общем, в книге Мейсу вот эта проблематика, в книге «После конечности» она представлена. И что в этой книге самое любопытное, с чего она начинается, если так оставить за скобками вот этот сюжет с критицизмом, антикритицизмом. Не знаю, насколько он знаком всем присутствующим, да, то, что понимается под критицизмом. Если так попробовать объяснить в двух словах очень грубо, то, как я это понимаю, да, то есть критицизм это некий способ рассуждения, философский способ рассуждения о всем, что дано нам, как о том, что это дано именно нам. И поэтому, если вот я говорю, что есть телефон, то телефон существует только когда я держу его в руках, я его вижу. Если я умру, то мир да, останется такой, как есть, но, соответственно, с точки зрения коррекциониста, его как бы и не будет. То есть мира нет до нашего рождения, нету после нашей смерти здесь возникает такое как бы вопрос, как для кого дан мир, то есть какой тот субъект. И Неисус здесь отсылает к Гусарлю и гусаревскому рассуждению о конце света, где Гуссер представляет себе, что спрашивает, а что если, вот, как например в фильме «Меланхолия», там в землю врежется метеорит, все люди исчезнут, как бы трансцендентальный субъект, он исчезнет или нет. Гуссер говорит, что нет, как бы конец света не приводит к исчезновению трансцендентального субъекта, потому что это есть некая форма, да, и скорее наличие эмпирического, эмпирическое наличие человечества столь же случайно по отношению к этой форме, как жизнь каждого конкретного индивида, да, то есть один человек может умереть, но при этом форма трансцендентального субъекта, остается и распределяется равным образом для всех, кто присутствует в мире. И э, вот эта идея, это понятие корреляционизма, да, и Мейсу против него э, выступает, против этого понятия обращается как раз э, к идее э, Деохрании, да, то есть диахрония это когда мы мыслим радикально вещи как существующие э, отдельно от нашего их восприятия. И, соответственно, такую практику описания вещей, как независимых от человека, от того, присутствует он или нет, мы находим в науке. Да? То есть для ученого неважно, как бы мы встречаем вещь, мы ее видим, либо вещь сама по себе существует. Да? То есть вот ученый, он в данном случае что привлекает мису и. Такой пример он приводит в качестве такого, э, такой затравки для своей книги. Он обращается к понятию архиископаемого. Архиископаемое — это, собственно, какой-то, допустим, минерал. Мы можем представить это как метеорит. Мы можем прийти в какой-то музей да, или в лабораторию, взять в руку метеорит, и нам скажет лаборант, что этот метеорит, ему 6 миллиардов лет. И мы тут подумаем об этом метеорите, что вот он существовал до того момента, как вообще появился человеческий вид и вообще появилась формы различные формы жизни на Земле. Да? То есть вот этот момент столкновения, вот такой как бы опыт, что ли, не эстетического, а мистического соприсутствия с вещью, которая была не просто до твоего рождения, а до появления вообще человеческого вида и жизни на Земле это вот и, и есть как бы в этом контексте ископаемого да и тоже некоторая метафизика такой фактичности потому что собственно когда Миису говорит об этом это все отсылает как раз к Хайдеггеровской проблематике различия между фактичностью и фактуальностью и Хайдгер там описывает камень, да, он говорит, что вот присутствие человека в мире – это не то же самое, что наличие камня. Но при этом у Хайдегера вот это а, соприсутствие камня и человека, оно неразрывно. Для Мейсу важно этот камень взять и зашвырнуть его подальше до того момента, когда вообще не было а, человеческого вида, и рассуждать вот о камне, о его фактуальности как фактичности вне привязки к человеческому присутствию в мире, да, то есть вне привязки к этому трансцендентальному субъекту Гуссадли. Но что здесь... Да, то есть и Иисус предлагает удивиться вот, вот этому, удивиться архиископаемому, и удивиться тому, что ученый способен, наука способна продатировать какие-то вещи, которые существовали до появления человеческого вида. Да? И, соответственно, э, э, вот эта вот фигура удивления и обращение к, как бы, э, к форме удивления, которое предлагает Миису, это есть некоторая, э, что ли, ставка, э, его ставка, на мой взгляд, э, в отношении того, что такое философское удивление. Ведь если мы действительно придем в лабораторию, в, где лежат вот эти архископаемые, или где происходит диагностика каких-то вещей, их фиксируется их возраст, то мы увидим, что ученый он просто фиксирует, датирует эти ископаемые, но он не удивляется вот в таком ключе, не удивляется как философ. И здесь Мейсу он ставит... Как бы не ставит этот вопрос, не артикулирует его, но то, что мне кажется важным, что это именно различие между способностью философа удивляться вот таким научным высказыванием и неспособностью ученого удивляться по-настоящему тем чудесным открытием, которые он совершает. Минесу это называет превосходство... Трансцендентализма. То есть философ способен удивиться архископаемому, потому что вот перед нами камень, который существовал миллиарды лет назад. А ученый не может этому удивиться, да, то есть ученый как бы, ну, просто он датирует. Ему это любопытно интересно, но это не та форма любопытства и интереса, которая а, интересует МИСУ. Да? А, вот. И ä, понятно, что вот такой философский тип познания, который сегодня существует в кризисе, да. Именно вот путем переопределения объекта философского удивления и можно спасти вот это философское удивление, философский тип познания. Да? То есть чем он отличается от познания ученого, от тех методик, тех способов, которыми исследователи вот, научно-естественным путем познает мир. Да? И понятно, что это некий новый поворот в отношении витгенштейновского поворота. То есть Витгенштейн -то говорил о том, что как бы философия она закончилась, потому что философские вопросы бессмысленны, философский способ удивления бессмыслен, но должны обратиться к высказываниям повседневного языка. Не для того, чтобы быть философами, а для того, чтобы вот как бы эту философию как болезнь языка, ее излечить через анализ повседневных языковых игр, повседневных практик и правил использования языка. Да? То есть для Витгенштейна здесь был важен выход отказа, отдаления от философии, ее как бы растворения. А Мейсу говорит о том, что ну, то его ставка как раз не уйти от философии, а наоборот утвердить заново, он называет такие вопросы, как «почему есть нечто, а не ничто?», а «в чем а, смысл бытия?», не глупыми вопросами, а превосходными вопросами. И на них ответы а, смысла бытия нету. и мир, почему мир существует, для чего, а не для чего? Он предлагает такие ответы, но эти ответы не дискредитируют сами вопросы, которые для него остаются изумительными. А, и вот очень, как мне кажется, важно именно вот эта форма удивления, Научному высказыванию. Вот. Но что здесь меня привлекло дальше, да? почему, как это все связано вот с этой темой осознанных сновидений. А это именно тот, тот момент, что, как мне кажется, спекулятивный реализм, в варианте ну, ли, он предлагает в качестве объекта удивления эксклюзивный объект архиископаемое. И что вот именно архиископаемое, этот момент, что минерал существовал до появления человеческого вида, вот эта диахрония, что именно это есть эксклюзивный эталон философского удивления. То есть это предмет, на котором философ действительно может удивиться и вскрыть механику собственного удивления. И мне кажется, что на самом-то деле существуют другие научные высказывания, которые могут трансформировать сам проект спекулятивного реализма. И таким, таким примером как раз является, на мой взгляд, эксперимент, который был поставлен в 1975 году Кейтом Хирном в Англии, затем Стивеном Лабержем через три года, воспроизведен в Стэнфордском университете. И который явился эмпирическим подтверждением лабораторным, лабораторной верификации гипотезы об осознанном исковедении. И что, собственно, представляет собой этот эксперимент и эта гипотеза? Суть в том, что ну вот, сомнология, как наука о сне, как использование различных методов, анализа физиологического состояния человека во время сна. Это наука, которая развивалась только в 20 веке, да, в основном вторую половину 20 века. И были, когда исследовали сон, были, было выявлено, что у человека есть медленная фаза сна, ну, как и у многих питающих, есть быстрая фаза сна. Да, то, что когда в медленной фазе сна мы пребываем, то нам не снятся никакие сны, это некая идет такая. Особый процесс, а вот в стадии быстрого сна как раз сопровождается сновидениями. и Он также еще называется фазой быстрого движения глаз. БДГ сон да, так называемый. И вот когда сомнологи исследовали все это, и в лаборатории спали люди, то было видно, что в момент вот этой как раз быстрой фазы сна, да, и причем быстрого движения глаз, Глаза человека двигаются, да, то есть они пребывают в беспокойстве, в то время как все остальные мышцы тела, они парализованы. И некоторые испытуемые, у которых лаборанты наблюдали вот это движение глаз, например, влево-право, быстрое движение, они, проснувшись, давали отчеты о сновидениях и э, сообщали, что, например, вот они во сне играли в пинг-понг. Да, и лаборант думал, а, ну вот в пинг-понг, как это похоже на эти движения, перемещения, быстро и Но как это доказать, играл ли человек в пинг-понг на самом деле или нет? Да, то есть это... Э, и тут появляются люди, да, которые называют себя осознанными сновидцами, которые говорят, что они могут осознать э, то, что они находятся во сне, да, и произвольно во сне э, действовать, да, то есть буквально э, перемещать предметы, менять сюжет сновидения, э, менять обстановку сновидения. Соответственно, тут как бы вот эта вот гипотеза, существовавшая именно как гипотеза о связи движений глаз э, сновидца и э, спящего тела, да, глазных яблок под веками, она вот и э, как бы Собственно, ее э, Кейт Хирн ее сформулировал, э, да, ну и затем Стивен Лаберчин сформулировал. И в чем состояла эта гипотеза, что если человек утверждает, что он может себя осознавать во сне, то окей. Э, мы можем этого человека пригласить в лабораторию, да, и э, собственно э, мы можем с ним договориться, что если он действительно способен себя осознавать во сне, то. Он может, осознавшись во сне, когда оборудование показывает, что он находится в фазе быстрого сна, да, то есть физиологически мы фиксируем, он может, осознавшись во сне, подать глазной сигнал, да, то есть вот вправо, вправо, влево, вверх, вниз. По диагонали или еще как-то да то есть это заранее обговоренный с лаборантом момент что сделает испытуемый когда он внутри сна осознает себя беспящим вот я принес такие микро шарики мини бильярда я бы хотел для этой демонстрации, чтобы это видно, да? Это модель глазных яблок. представим просто, что вот это вот человека который засыпает в лаборатории мы на него надеваем энцефалограмму и в какой-то момент у нас есть монитор допустим здесь и мы видим что человек находится в фазе быстрого сна да? то есть по определенным показателям и вторые скажем два таких глазных яблока это вот а, человек внутри сновидения да то есть когда мы спим и мы изнутри своего сновидческого эго бежим смотрим влево наши глаза поворачиваются тоже влево когда вправо с той же скоростью а, в спящем теле они поворачиваются да? Это связано с тем, что при быстрой фазе сна у нас есть механизм, который блокирует наши мышцы все эволюционно Это было необходимо, чтобы во сне мы не вскакивали и не проживали события вот в физической реальности. Но глазные яблоки под веками, они не заблокированы. То есть эволюционно не было никакой необходимости блокировать движение. И, собственно, у нас есть вот эта зацепка. Соответственно, мы договорились с испытуемым, который у нас здесь находится, лежит на кушетке в лаборатории. Он спит, да? И мы видим, что мы договорились с ним заранее, что будет подан сигнал вверх-вниз, влево-право. Четыре раза, да? То есть 16 движений. И мы наблюдаем, да? Снимаются датчики акулограмма, такой называется инструмент, который тоже фиксирует э, движение правого глаза и левого отдельности. И мы видим, что этот сигнал исполнен. Что это означает? Это означает, что э, внутри сновидения человека, осознавшись, он своими глазными яблоками, да, то есть, допустим, вот он проснулся, и он оказался в галерее экспериментального звука. Да, то, что, э, в сюжете он осознал себя внутри вот этого пространства, как сновидческого эпизода. И он посмотрел вверх, там увидел проектор вниз, влево, вправо, да, своими сновидческими глазами, глазными яблоками сновидческого тела совершил всю эту последовательность, которая каким-то образом соотнеслась с движениями внутри физического тела, глазных яблок. Да, о, чем это, о чем это говорит? Uh, да? Ну То есть uh, это говорит о том, что uh, у нас uh, как бы модифицируется сама парадигма uh, контролируемости uh, в научном эксперименте uh, услов... объективных условий этого, uh, этого эксперимента. Uh, иными словами, да, то есть... Uh, Субъект, субъект здесь и сновидец внутри сновидения, и лаборант, который фиксирует движение глазных яблок, но они находятся вне интерсубъективного бодрствования. То есть парадигмой объективности, научности на Западе, в нашей культуре, является некое предположение об интерсубъективности бодрствования. И все научные эксперименты они ставятся с той пресуппозицией, что мы находимся в едином разделяемом мире, где мы можем точно зафиксировать все эти э, параметры эксперимента. Да. Отсюда и принцип верификации классификации. Вот. и фальсификации. Да, и возвращаясь к спекулятивному реализму, ну, давайте удивимся вот этому высказыванию, да, лабораторному высказыванию хирнова биржа. И здесь да, все вроде нормально, в плане спекулятивного реализма, но а, вот, дочитал я книгу после конечности, и суеду, ну как же так? М как бы а что-то не то, и решил посмотреть, какие, что, что еще им написано. Да? Вот, оказалось, что просто на русский язык не переведено и никак не упоминается его последняя книга, которая называется Science Fiction и Extra Science фикшн Научная фантастика и экстранаучная фантастика. Да, и вот э, в этой книге э, э, она э, начинается с того, что он обращается к проблеме Юма, ту же самую проблему он рассматривал в «После конечности», но здесь он обращается к ней в несколько ином э, ключе. Да. А проблема Юма она состоит в том, что э, она опять же рассматривается на примере бильярда, у Юма есть такой фрагмент, где вот он пишет про бильярдный стол, и он спрашивает, откуда мы знаем, что если мы ударим кием по битку и направим биток в другие шары, что при ударе шар полетит в то направление, куда мы его направили. Почему мы не можем предположить, что биток, например, застрянет наполовину в другом шаре, или они не разлетятся по каким-то непредугаданным траекториям. Да? То есть для Минесу это вопрос о стабильности законов мира. И это, собственно, вопрос поставил впервые э, Юм. Да? И э, что здесь принципиально важно, что здесь уже меня заинтересовало, это то, что э, а Миису затем предлагает, вводит аргументацию Канта, кантовский ответ, вариант Канта на эту проблему Юма. И он цитирует здесь пассаж Канта о Кинаваре. Это некое описание Кантом сновидения, то, как вещи меняются и флуктурируют внутри сновидения. И Иисус называет вот эту битву между интерпретацией юма, собственной проблемы, и интерпретацией канта как битва киноварии против бильярда. И тут понятно, что мы можем этот пример юма разместить как некоторую... Иисус уже размещает это как некоторый сновический эпизод. И, собственно, в этой традиции это отсылает как раз к сцене Декарта у... В первом размышлении о философии, где то Декарт сидит перед камином и совершает первые шаги к строгости рассуждений и спрашивает себя, вот не безумен ли я. Затем говорит, но если я не безумен, то откуда я знаю, что все это мне не снится. Ведь у меня уже были такие сны, где мне казалось, я уже так рассуждал. И он приходит к выводу в первом же размышлении, и приходит к выводу, что нельзя отличить сон от бодрствования. И на, и на этом фундаменте, да, то есть вот на, этой, на этом определении, что нет никаких средств достаточно для того, чтобы мы могли отличить сон от бодрствования, выстраивается затем последующие шаги критического метода, где мы приходим к тому, что мы не можем сомневаться только в том, что мы сомневаемся. Соответственно, текущее состояние дел таково, что экспериментальное доказательство осознанных сновидений да, у оно как бы отровергает вот этот момент, который Декарт постулирует в качестве предпосылки для своего строгости дальнейших рассуждений и выкладок. Да? То есть по, по факту, если мы не будем относиться к метафизики Декарта, к проекту Декарта как к чему-то как к догмату, а просто ä, ну, обратимся к нему, он же говорит о том, что он рассуждает силами естественного разума и что все, что он скажет, к этому нужно относиться, как бы, буквально. И что здесь происходит? То есть он пытается. Подвергнут сомнению все, что угодно, и приходит к тому, что допускает такую вероятность, что все нам снится, что мир создан каким-то злонамеренным гением. Да, то есть вот это я и называю сумасбродствами бодрствования, что вот все эти варианты, все эти фантазии, которые он допускает, они отсылают к тому, что он не перепроверил исходный пункт. Да, он не подверг сомнению начало рассуждения, где он говорит, что нет достаточных средств, чтобы различить сон и бодрствование. И на самом деле вот эти вот безумия, которые затем Дорида рассматривает как, как, как когита, как некий акт безумия. На самом деле все эти безумия, они связаны с тем, что вытесненным оказывается для Декарта безумие осознания себя во сне. Что вот действительно понять во сне, что ты спишь и что это именно сон, Да, это было для Декар, Декарта именно тем безумием, которое вот оказалось вертикально вынесенным за скобки и соответственно не подверглась перепроверке. Вот если вы перечитаете первое размышление первую медитацию Декарта, да, то вы заметите, как вот это происходит движение да, композиционное. Почему, почему он утверждает, что нельзя различить сонно-богствование да, и собственно на этой неразличимости все дальше и выстраивается она принимается последующими философами и проект феноменологии. Он как бы не, не оставит под сомнение ä, принцип ä, неразличимости сна и бодрствования. Гуслер да, эту тему вообще обходит. К ней Шуц возвращается как последний феноменолог и связывает уже бодрствование с некой интерсубъективным разделенным бодрствованием. Да, вот здесь э, э, Шуца о множественности множественных реальностях он, это как раз как завершение фенологического проекта, и затем уже фенология переходит в микросоциологию да, и анализ повседневности. И, и что, что здесь интересно, да, то есть вот это вернемся к проблеме юма. Да, то есть почему шары не могут разлететься, почему законы мира не могут пересобраться каждый раз заново и не могут изменяться хаотическим образом, что каждый раз будет некоторый новый вариант поведения бильярдных шаров. Игроки в бильярд никогда не смогут играть в бильярд, потому что шары будут разлетаться все время в разные стороны, либо вообще исчезать. И Кант на это утверждение. Ну, на, на этот вопрос отвечает следующим образом. Он говорит, что э, постановка юмом э, этой проблемы, она слишком ограниченная, потому что если законы начнут меняться, то почему мы считаем, что это изменение затронет только приятный стол? Ведь если константы мира э, придут в какое-то изменение, то э, изменяться начнет также и окружение. Да, то есть узор на облаках может поменяться, все начнет растворяться, то есть как в сновидении, да, переконфигурироваться. И э, эти изменения законов, выходя за пределы бильярдного стола, они затронут также и конструкцию субъекта. То есть, грубо говоря, и глазные яблоки начнут вращаться по, по непредвиденным траекториям, а затем и связи в мозге, которые отвечают там, за э, нейроны, они также... Будут трансформированы, то есть и вот это вот разрушение законов на бильярдном столе, захватывая все больше и больше, оно как бы раз... захватит своей волной и конструкцию самого субъекта. То есть это некоторая идея апокалипсиса, которая приходит именно вот из контингентности, да? то есть оно спонтанно, мы не можем гарантировать, что вот в следующий момент мир не исчезнет не потому, что там режется метеорит какой-то в землю, или атомная война начнется, именно потому, что что-то произойдет в самих константах материального, да, какой-то там квантовый переход, да, что все начнет как бы рассыпаться изнутри. И, и, и отсюда, как бы с точки зрения Канта, невозможно Невозможен такой мир, где законы бы менялись, но не менялся бы сам субъект, сам человек. Это очень интересный сюжет, потому что, если мы посмотрим на послеконечность да, и на сам принцип спекулятивного реализма и коллекционизма, после послеконечности очень важно, что Мейсу пытается рассуждать о мире без человека. Мир, где действуют физические законы, где мы датируем архископаемые, но это мир, где человек может не существовать. А в science, science Fiction он ставит вопрос о том, возможно ли миры, где физические законы не существуют, где невозможна наука, но при этом остается стабильный э, субъект. А, то есть а, остается форма субъективности, э, которая не претерпевает никаких изменений, несмотря ни на что, несмотря на то, что э, законы окружающие меняются. И Мису говорит, что интерпретация Канта она здесь неверна, потому что... Канта, распространяя за пределы бильярдного стола вот эту вот логику неожиданного поведения вещей и изменения физических констант, он не, не радикализует, не преодолевает принцип как бы, статистической закономерности. То есть Миисус спрашивает, что заставляет Канта считать, что невозможно локальные изменения в вещах, но при этом форма субъективности наблюдателя остается не Кант не может так рассуждать, потому что он считает, что если законы поменяются, то это, захватит, это изменение захватит весь мир, и оно станет новым, продолжительным, устойчивым состоянием мира. То есть он распространяет вот такой как бы, статистический, статистический закон, да? Но Мейсу говорит, что и статистические законы, они тоже обнулятся. То есть они, вот эта вот вероятностность, она тоже может изменить себе. И тогда мы можем действительно вообразить такие миры, где, где возможно уже локальное изменение каких-то каких вещей без изменения конструкции субъекта. Да, ну, как бы мы уже здесь видим, что по сути Мису описывает опыт а, такого ординарного сновидения, где действительно сцены могут меняться, и этим отличается сновидение именно пластичностью обстановки, но конструкция субъекта она тоже пластична, но субъект не исчезает, да, то есть как бы сон не переходит в смерть. А, и а, Мису, единственное, что он тут. Предлагает еще книжка так построена, она в английском варианте идет с приложением рассказа Азика Азимова, который называется Бильярдный шар. И он этот рассказ интерпретирует как некоторый пример попперовского решения дилеммы юма. Да, потому что вот на этот вопрос юма о том, почему шары не могут повести себя каким-то непредсказуемым образом, не только Кант дает свою интерпретацию, но и Карл Поппер. Да, философ науки 20 века. А, что, что, в отличие от Канта, говорит Поппер? Поппер говорит о том, что на самом деле ничто не мешает Шарам э, повести себя каким-то непредсказуемым образом. И на самом деле это даже замечательно. И, скорее всего, они так себя и поведут. Но э, дело в том, что у нас просто нету... Э, если, если они изменят свое поведение, то и мы не сможем объяснить это поведение, то это значит, что наша теория физической реальности, она просто не может объяснить что-то, какие-то законы, которые лежат в основании этой физической реальности. И вот этот рассказ Айзека Азимова, он посвящен ну, такой физической проблематике. Там два героя, это Блум такой, физик, который очень успешен, он что-то вроде такого Илона Маска, который создает различные, да, то есть коммерциализирует различные изобретения. А профессор Приз, с которым они вместе учились, он лауреат Нобелевских премий по физике, и он известен в таких кругах академических, но, собственно, публика его недолюбливает. Вот они, так, будучи старыми товарищами, они встречаются за бильярдным столом и играют в бильярд и при этом э, герой э, вот этого рассказа, журналист он приходит э, сначала к Буму и Бум заявляет о том, что э, он изобрел антигравитационную установку да, то есть что можно как бы, создавать какие-то дыры в гравитационном поле и что он выпустит ее в, на рынок и затем этот журналист приходит к к профессору Прису, и Прис говорит, что это невозможно. Ну и в итоге вот такая, такой вот сюжет как бы борьбы и какой-то зависти вот этой научной он там разыгрывается. И в итоге Блум создает эту установку и приглашает Приса на демонстрацию. И демонстрация устроена в виде бильярдного стола, где в центре прорезано отверстие, а под столом над столом какие-то стоят такие магниты, которые якобы вот, ну, создают вот некую дырку в гравитационном поле Вселенной, и здесь гравитация не действует. И Блум предлагает Прису, который заявил в прессе, да, что невозможно создание таких установок ударить по бильярдному шару, чтобы продемонстрировать все это дело. Сам Блум садится в кресло и приз, он ударяет по битку, но делает так, что шар сначала летит в бортик, затем отскакивает. И когда он попадает на это место, где отверстие в бильярдном столе, этот бильярдный шар он куда-то исчезает и затем все обнаруживают Блума, с здоровье в груди да, то есть шар пролетел сквозь него и вылетел из солнечной системы да, за одну секунду и у этого журналиста который, от, которого, от лица которого ведется этот рассказ как бы возникает подозрение, что на самом деле принц он просчитал вот эту траекторию и как бы сообразил, то есть, выхватил какие-то закономерности, которые Блум, создавший установку, ну, не смог просчитать. Да? И тем самым как положил, поставил точку в их как бы, дискуссиях, в их споре, просто убив вот, Блума. И Миссу говорит, что вот этот рассказ, он соответствует как раз миру научной фантастики. То есть, мир научной фантастики – это мир, где, в принципе, возможны какие-то необычные технологии, необычные законы сейчас еще не открыты. Но это мир, в котором все равно возможна наука. Но дело в том, что мир экстранаучной фантастики, который интересует Мису, это мир, в котором в принципе невозможна наука. Да, то есть это, там бы Прис не смог просчитать никакие детали траектории, учесть никакие переменные, потому что каждый раз там бы ситуация менялась, переворачивались бы какие-то вещи и законы, и люди не смогли бы отслеживать и устанавливать эти связки и закономерности. После конечности Мейсу это переводит на такой, как бы, стилистику существования обычного парижамина, видимо, с которым он себя идентифицирует, который каждый вечер в страхе ложится спать, что вот мир может как-то измениться. И там вот уже представлен такой поэтический нон-фикшн, момент того как онтологического бы, беспокойства, в котором существует нон-фикшн, как бы, персонаж, как бы, философ, видимо, воспитанный в условиях холодной войны. Но вот в книжке про экстранаучную фантастику да, он предлагает говорить, что на самом деле мы можем представить себе такой мир, где Вещи ведут себя непредсказуемым образом, но при этом наука невозможна в принципе. И, да, то есть это будет ответ Поппера, интерпретацию Поппера Мейсо отвергает как не метафизическую, что Поппер здесь не просек эту фишку, которую имел в виду Юм, да, а интерпретацию Канта он отвергает как не нерадикализующую статистические вероятности, вероятностные закономерности, не редуцирующие их и говорит о том, что вот, помимо научной фантастики может быть некий новый жанр это экстра научная фантастика да, замечу, что если в послеконечности он предлагает удивляться научным высказыванием, то здесь он уже как бы предлагает некое ну, трендовое удивление литературным высказыванием некоторым литературным эксклюзивам, которые он начинает искать и вместо удивления Науки мы получаем некую такую форму философского литературоведения, но это не суть. <coughs> да, то есть вот э, он говорит о том, что возможны миры, где невозможна наука, и э, он выделяет два типа миров, где наука невозможна лишь частично и где наука невозможна полностью. Да? И вот э, мир, в котором э, наука невозможно Время от времени это мир такой как бы регулярности наподобие нашей, но внутри которого возникают такие процессы, которые наука не может изучить. Потому что э, просто эти э, вещи, которые происходили в некоторой странности, они бы не схватывались э, ну, вот, в рамках такой лабораторной культуры, да, в рамках э, постановки эксперимента. И здесь, да, что важно, на самом деле вот описание вот этого мира, где вдруг что-то выходит из-под контроля, и мы вынуждены мириться с такими вещами, которые вдруг случаются. Это вот экстранаучный экстра мир, да, с его точки зрения, но где, в, в принципе, все равно существуют какие-то Области научного интереса, наука что-то изучает, какие-то регулярности, да, но есть нерегулярные принципиально нерегулярные события. Да, это описание оно в принципе соответствует э, нашему, э, нашему э, повседневному миру. Да, потому что на самом деле в науке э, наука как раз не может там, ну, вот я привожу пример с, с шаровыми молниями, да, но возможно, что которые более компетентны в естествознании, они больше таких примеров приведут, да, где как раз вроде бы не сложные вещи, но в лабораторных условиях их почему-то не получается смоделировать. Но дело в том, что вот описывая этот мир, в котором наука невозможна, он представляет себе обитателя этого мира в качестве таких людей, которые наблюдают какие-то странности. Ну, Допустим, сейчас бы включилась колонка, из нее полилась бы вода, а, и вот, какая-нибудь вода лилась, или кровь, например. И, но мы бы привыкли, потому что существуют вот такие э, нерегулярности, и, что говорит Лесу, мы бы не спутали это со сновидением, потому что э, так как мы это не одни наблюдаем, оно а могли бы э, посоветоваться, да, привлечь других свидетелей и спросить, ты тоже это видишь? Да, я тоже это вижу. А, ну окей, значит, вот э, происходит что-то странное, но, но ничего страшного. <coughs> да. И вот э, в, в этом моменте Иису э, как раз допускает вот, примерно промах того же масштаба, что и э, Декарт. Ну, масштабы, конечно, не сопоставинные, да? но э, этот промах он вытекает как раз из Декантовского не различения, э, возможности отличить сон от бодрствования. Да? То есть несу приводит аргумент интерсубъективности, что ну, можем мы можем с кем-то вдвоем, там, втроем э, сказать, типа ты тоже это видишь, э, да, но ну, тогда это не сон. Но как раз, что в практике осознанных сновидений и находит первое провержение, так это вот этот аргумент от субъективности, То есть во сне можно сколько угодно рассуждать о сновидении и как бы, убеждать другого, ну, то есть, разговаривать на эти темы и при этом это все равно будет оставаться сновидением, да? то есть некоторые, некоторые вот эти эффекты предосознанности, и можно дискутировать во сне о сновидениях. Собственно, об этом Декарте говорит. Да? То есть как бы в, первой, в первом размышлении, когда он сидит перед камином, он говорит, что и во сне мне приходили такие же а, мысли. Да? То есть и во сне можно с кем-то разговаривать о том, является ли а, момент здесь сейчас в реальности, сном или нет. То есть это не приведет к тому, чтобы понять, а, с чем или нет, как бы, другая несколько техника и э, э, э, то есть вот в этом э, этом мире экстра научности который несу предлагает как некую э, фантастику да то есть как бы супер фантастичный мир да, то есть не просто научная фантастика а вне фантастика да, и в этом мире как раз не смог бы быть реализован эксперимент херна лабиржа да потому что вот когда и здесь опять же, стоит учитывать вот эту вот разделенность двух двух миров потому что если сновидец подает сигналы глазами из мира сновидения то это не просто как бы опровержение коппера да? и вот научной такой идеи объективности. А эти он как бы сновидец, оказываясь каждый раз в новом мире, в новых условиях, которые экспериментально не могут быть зафиксированы, он является инициатором стабильности, стабильности результатов. А то есть здесь переворачивается сама логика. Если у Поппера в философии и науки эксперимент это, его гарантирует стабильность условий, и речь всегда о том, что воспроизведя в новых процедурах все эти условия, мы можем не получить хороший результат, да, то есть эксперимент не воспроизведется, не будет получен, получено подтверждение, то здесь речь идет о том, что внутри сномического, сномического мира да, это каждый раз новые условия не но которые приводят каждый раз к хорошему повторяемому результату. А, то есть вот здесь переворачивается некая сама логика как бы, сама, сама культура эксперимента, она расслаивается расслабится совсем не так, как там, ну, в квантовой физике, в экспериментах там, с этой интерференцией, которые все там, при любом удобном случае не обращаются, да, то есть у них-то нет ничего лазистического. А здесь мы получаем не, некоторый вид научного высказывания в случае эксперимента Хирма Бержа, который является экстра-фантастическим. Да, то есть о чем идет речь? О том, что экстранаучная фантастика, которая обращается к и которая должна быть круче научной фантастики, потому что она более фантастична, на самом деле не так фантастична, как экстра-фантастическая составляющая высказывания Хирно да? То есть нау наука может производить экстрафантастические высказывания, которые опережают любые возможности вот такого психологически достоверного, фантастического и чего-то удивительного. И здесь, конечно, вот некоторые, в качестве некоторой такой установки уже там известны, высказывания там, например, того же э, Гигериха Вольганга, который предлагает рассматривать вообще науку как библитристику и что э, наука как таковая, там статьи в таких журналах как Science and Nature, это просто еще одна научная фантастика, она просто которая круче и интереснее, чем научная фантастика да, там да, ну вообще вот связанная с технологиями. И Гигерих говорит о том, почему бы нам не посмотреть на историю, на психологию, на физику, на химию, э, как на некоторые под жанр э, научной фантастики, которая гораздо более фантастична не вопреки, а именно благодаря своей научности. Вот это вот принцип. Как бы удивление э, фактичности и фантастичности фактичности гиперболизуется, высвечивается в этом эксперименте хирна -Лабержа. И На самом деле, вместо того, чтобы искать различия между научной фантастикой и вненаучной фантастикой, и говорить, что вненаучная фантастика это нечто крутое, да, мы могли бы действительно удивиться тем лабораторным высказываниям научным и понять, что наука это есть нечто экстрафантастическое. Да, то есть это внефантастическое, которое круче любых вариантов такого попыток найти некоторые как бы сбои и некоторые выходы за пределы того положения вещей которые существуют и в этом как раз моя основная не то чтобы как бы претензии к спекулятивному реализму претензии у меня никаких к нему нету просто это такой инструмент на как бы, котором мне вообще хотелось изначально как-то ввести вот эту, э, э, эту практику осознанных сновидений, которая является такой ну, не, некоторой практикой довольно там, э, популярной в определенных э, кругах, ну, как бы существующей и являющейся научной, тем не менее научно подтвержденной практикой, чтобы через нее ввести ее в некоторое философское поле и показать, что на самом деле современные научные высказывания, они опровергают какие-то позиции философии вплоть там до декартовского вот этой невозможности развлечения с наибодствой. Но современная философия их игнорирует эти научные высказывания. Да? То есть ну, тупо как бы видно, что не, не читают философы научных статей и изобретают некоторые контингентности. Вот это примеры с архиископаемым. Да, то есть, когда действительно, если э, про, э, посмотреть, что произошло в науке, то мы действительно можем вот эту формулу удивления научным высказанием как некой новой формации философского удивления, как некоторой стратегии поиска новой идентичности философского удивления. Мы можем э, здесь обнаружить. Да, только если мы ее отслоим вот от... Э, удивление именно архиескопаемому и диахроническому. И вот в этом вот, как бы, полезность, да, таких, таких вещей, вот в частности, да, эксперименты хиренова которые позволяют, ну, что ли, скорректировать движение движение философской интуиции, потому что философская интуиция это то, во что я, собственно, перестал э, верить, да, потому что примеры, там, Декарте, вот э, этого принесу. здесь спекулятивный реализм, он со своей интуицией, он повторяет э, те же самые промахи, которые мы можем найти там у Декарта, и Августина, и вот, э, собственно, что делает Декарте, да, вот он говорит, что мы не можем отличить сон и бодрствование, значит, мы будем исходить из того, что Мир — это сон. И в этом мы не слабость мысли нашей обнаружим, а некую силу нашего рассудка предполагать, что на самом деле за всем стоит какой-то злонамеренный гений. Точно такую же механику и логику демонстрирует Миесу, да, когда говорит, что невозможность понять законы мира да, — это не слабость нашего разума, а его сила. Да, то есть вот э, некоторое превращение неспособности, точно так же, как у Декарта неспособности отличить сон от бодрствования, э, хотя сегодня мы знаем, что можем, просто как бы проскочил интуитивно этот момент. Но точно так же и в спекулятивном реализме, вот эта интуиция, которая предъявляется в качестве инструмента, наряду с некой как бы, с культурой логического рассуждения, тоже довольно традиционного типа Zenon, да, вот этих парадоксов. А вот э, эта интуиция она здесь э, вообще не нужна и э, мне кажется, что таким э, уроком, который из этого можно извлечь да, из вот такого прочтения и такой критики со стороны науки, э, философской интуиции да, состоит в том, что как бы, философия стоит быть действительно как бы, контринтуитивной, и не попадаться вот на как бы, те э, вот, что ли, э, в ту в ту культуру э, интуиции, которая ну, была преднаходима нами. И э, в этом смысле действительно э, мы же понимаем, что вот ученые в лабораториях что-то исследуя, они по-настоящему уже не удивляются. Ну вот, а, открыл ты что э, не знаю там, этому минералу столько-то тысяч миллионов миллиардов лет почему ты этому не удивляешься да то есть у философа здесь действительно есть некоторое трансцендентальное превосходство как говорит миису да которое позволяет удивляться самой буквальности научных высказываний которой э, философ который сам ученый не может удивляться и вот э, в качестве такого завершения, да, я могу сказать, что это напоминает как раз то преодоление Декарта, которое совершил Альфред Шуц э, очень специфическим э, способом и, э, ну, собственно, это некоторый такой скандал философский: э, что Шуц говорит, что помимо вот этой естественной, э, помимо феноменологического сомнения в мире, да, то есть, когда мы спрашиваем. А действительно ли мир такой, как мы его видим? Существует некоторая естественная установка сознания. То есть, когда мы не задаем такой вопрос, когда мы не совершаем операцию философского вопрошания, сомнения, да, декартовского сомнения. И тут шутс говорит, что на самом деле вот эта вот повседневная установка, естественное сознание в мире, это есть некое сомнение в сомнении, да? то есть это есть некая естественная эпоха, которая блокирует феноменологическое эпохе. И на самом деле для Шутца, феноменолог, который сомневается в способе данности мира, он есть более слабая форма по сравнению с тем сомнением в сомнении, которое есть у каждого включенного в повседневность. То есть внутри повседневного доверия к миру действует некое другое сомнение, блокирующее феноменологическое сомнение. И здесь Шуц как бы и выстраивает вот этот приоритет, но как бы, здесь феноменолог, он выступает социальный феноменолог в качестве такого как бы, демона, да, который знает, то есть который смотрит на других людей и, и как бы как отстраняется от них и их всячески так фенологически рассматривает. Но при этом все окружающие люди, они как бы погружены в сон естественной установки. Да? сомнения в сомнении. Но мы-то знаем, что сомнения в сомнении по Декарту невозможно, да? то есть то, в чем нельзя сомневаться. Мы не можем сомневаться, единственное, в сомнении. А Вальшукс утверждает, что естественная установка – это и есть некое сомнение в сомнении. Это, конечно, такой сильный метафизический момент в вот контексте о множественности реальностей. Но это тоже показывает некие, некие такие не знаю, симптомы вот этой интуиции философской, когда мы естественной установке сознания вменяем некую усложненную форму философского сомнения в мире. Это примерно та же процедура, которая у Киркигора была, когда он счастливому человеку вменяет отчаяние. То есть вот Киркигор говорит, что отчаявшийся субъект это не тот, кто говорит, что. «Ой, я отчаялся, я пойду повешусь». А отчаявшийся, действительно, дистанциально, это тот, кто э, чувствует легкость жизни, счастлив, улыбается, он просто не знает о том, что он отчаялся. Да, вот это вот, как бы, он просто еще не пришел к, э, к этому, потому что это некая транс-психологическая, такая метаэффективная штука, э, да, вот «Жизнь вне Бога» у Киркегора. Тоже делает шут с сомнением э, Декарта, что на самом деле тот человек, который не сомневается в мире, он просто не знает, что он не сомневается. На самом деле в нем действует сомнение, которое сомневается в самом сомнении. Да, и вот эти моменты вот такого такой культуры, такой культуры интуиции, они, они как бы любопытны, интересны сами по себе. Да? Но если мы. Пробуем выработать какую-то формулу современной философии именно как бы такого постметафизического, поствитгенштейновского типа, что если мы действительно вот эту ставку неису выбираем не сохранить а, философское удивление да, и понять, чем оно отличается от удивления ученого. Да, то есть ученый как бы не удивляется, да, а, не, удивляется с, не, не удивляется отсутствию удивления. А философ, приходя, смотря на ученого, такие открытия он делает, там удивляется. Почему ученый не удивляется? То есть непонятно, почему он всего лишь датирует, совершает какие-то эксперименты, но не понимает, насколько они подрывают саму, насколько они контринтуитивны. Да? И вот здесь смысл в том, чтобы в выйти на какую-то свою контринтуитивность. Да, потому что пока что мы имеем дело вот с некой интуицией философской, которая идет начиная там, от Декарта, и с ней пока ничего не происходит. Вот этот тот, э, такой вопрос да, и тот э, проект философского удивления и э, метода как бы контринтуитивного, который еще не существует да, как, как метод и который не связан с принципом там недоступа к миру да, потому что речь не идет о недоступе к миру в случае там эксперимента вот хирного биржа мы, мы не имеем дела с такой с логикой такого рассуждения недоступа к миру потому что у нас здесь распадается само, само интерсубъективное бодрствование и два получается два мира и наука там себя переконфигурирует да, вот это вот мне кажется, что такой интересный вопрос, который можно было бы обсуждать. Вот, спасибо. Давайте сейчас после перекура переберемся в буфет и там продолжим то, что. Смена в деятельности способствует продуктивности.